К примеру, да, ученый человек бессмертен в этом мире, в информационном пространстве, значительно больше, чем директор института, в котором он работал, правда? Потому что директоры института искусственно ведут, подгружает чиновничья среда, которая конечно по форме, по своей. а, например, институт Физиков, то есть сам эгрегор физиков как профессиональный, он не зависит от времени существования, ни государства, ни системы, которая его породила. То есть это такое профессиональное сообщество, которое тянется из поколения в поколение и не зависит от срока существования доминирующей над ним структуры, потому что над ним мало кто доминирует ну грубо говоря, институт не, он зависит от государства. Зависит, если с государством что-то случается, не закрывается. Да? То есть он зависит от срока жизни этого самого государства. Но институт физиков ядерщиков, да, он не зависит от этого государства и не зависит от этого института. Потому что если не в этом институте, то в этом институте, еще куда-нибудь. Да? То есть это профессиональное сообщество, которое сделало себя таким образом, что если оно правильно, конечно, сформировано, если правильно этот эгрегор прошит, то оно не зависит от государства, которое, его, которое с него кормится и которое его кормит, с которым тут смежник, так сказать, да? то есть оно находится на определенном уровне. Поэтому высокий огонь, он позволяет дотянуться, зацепиться за какой-то другой, за какой другой эгрегор. Но опять же, он зависит от конъюнктуры сегодняшнего сегодняшнего состояния. Например, твое сознание, закинувшись когда-то на эгрегор, предположим, алхимиков, ну-ка там 500 лет назад, да, вот зацепившись за эгрегор алхимиков, сегодня уже не может за него зацепиться, потому что этот эгрегор алхимиков превратился, скажем так, в определенный предаток другого культа. То есть он уже не является самостоятельным эгрегориальным системой. Сейчас есть эгрегор химиков, эгрегор науки, эгрегор ученых, эгрегор физиков, но эгрегор алхимиков как таковых уже не существует. Это некий анахронизм. Поэтому он зависит вот от этой вот конъюнктуры. Если алхимия сумела, какой-то своей частью, очень небольшой, влиться в общий эгрегор химии как науки, да, но очень небольшой частью. И, возможно, представительство там твоего сознания есть, и в следующем воплощении у тебя таланты к химии будут в большей степени, чем, например, таланты к игре на скрипке, это будет ярко выражено. Но тебе придется еще раз закидывать себя туда, чтобы доказать свое право существовать в, новом в новой обновленной эгрегориальной системе. Но если твоего огня достаточно, чтобы вообще подняться над эгрегориальной системой, подняться над эгрегориальной системой, то тогда ты становишься выше над всеми и пролонгированное твое, твоего сознания становится еще ярче. Вот, например, те люди, которые в свое время жестко были прописаны в каком-то определенном религиозном эгрегоре, да, например, там они были монахами или подвижниками или занимали какой-то высокий пост в религиозной иерархической структуре, в следующем воплощении могут прийти с очень яркими, например, литературными или историческими талантами, то есть у них будет развито аналитическое мышление, то есть у них будет развито умение работать с информацией, причем не, не так, как всех, а гораздо выше, то есть это приподнимет их над обществом. Но это как один из эффектов да, вот, так, вот, вот такого вот поднятия. А в любом случае, чем выше мы, чем больше огонь, тем выше мы можем подняться по иерархическому уровню или зацепиться даже минуя все эгрегориальные системы к источнику этого огня. Источником огня в данном случае, в оккультном случае, смысле, является некое божество. Таким образом, раскачивая себя по огню, вы в большей степени приближаетесь к той силе, которая действительно может вас поддержать, минуя все эгрегориальные системы, ибо она сама эти эгрегориальные системы, если не порождает, то курирует точно. Пока все ясно. На размах маятника также зависит и на незатухаемые колебания, также зависят две составляющие, воздух и вода. Там, где, так, где воздух, несет в себе информационное богатство сигнала и делает сигнал сложным, а не простым. А сложный сигнал это любой сигнал, отличный от синусоида. Синусоида это простой сигнал, его очень легко просчитать. Значит, волна, которая может быть пущена в противовес, она этот ваш синусоиду погасит. Но чем сложнее сигнал, тем более информационно насыщенным, тем сложнее подобрать античастоту, которая его погасит. Значит, соответственно, у вас меньше становится природных врагов, которые способны вас гасить и сделать ваше сознание затухающим. Пока все ясно. А определяет это, это качество воздуха, то есть количество прошлых знаний, которое вы способны охватить. А закон равновесия говорит, что чем больше человек может закинуть свое сознание в прошлое, тем естественным образом маятник качнется будущее, то есть такой же объем будущего он может охватить. И вода в данном случае предопределяет чистоту. Чем выше частота, тем больше сложности этот сигнал, то есть ваше сознание несет воздействие на будущее. Да? Можем там раз в сто лет где-нибудь по воде хрупнуть каким-нибудь камушком, да? а можем каждый год вот так вот как шейная машинка строчить. Понятно объяснить? Да, например, пролонгировать сознание например, того же Ленина, да, который 70 лет как машинка строчил сознание абсолютно каждого человека, живущего под его влиянием, его учения, влиянием его эгрегориальной среды, значительно выше, чем, например, сознание такого ну, из его же, да, из его же уровня, например, да, не берем каких-нибудь древних, да, берем э, сознание того же самого Троцкого. Да, хотя начинали они вместе, у умище оба были приблизительно весомости одинаково, но сложность сигнала Владимира Ильича оказалась значительно выше, чем сложность сигнала Льва Троцкого. И Лев Троцкий воздействовал на будущее только тогда, когда э, в этом была необходимость, то есть фрагментом вытаскивали ее имя, вытаскивали и учения для определенной цели. Он так плюх по воде, разошлись определенные круги, да? на этих кругах была построена какая-то реальность, удобная для эгрегориальной системы. Круги затухли, реальность осталась. Видите это? И вот это все вы будете видеть, когда будете находиться на кресте стихии, как какое сознание несет в себе функцию изменения будущего. А соответственно, что из себя представляет тот или иной человек, что из себя представляет тот или иной эгрегор. Сегодня один правитель много-много-много воды мутит, да, но бытийная масса у него такая нулевая, что сейчас сними с него подгрузку, и он моментально превратится в ничто, и его через несколько лет вообще никто не вспомнит, потому что та реальность, которая будет, она уже не нуждается в его воздействии. А на, так, только к сегодняшнему, да, например, возьмем того же этого чернокожего дядю. Следующие выборы через некоторое время все будут вспоминать как этот какой-то эксперимент, неудавшийся. И тем не менее не будет никакого, никакой пролонгации его разума в будущем, хотя бы взять других президентов, например, того, того же не знаю, там, Рузвельта. Да, он не просто волну создал, эта волна до сих пор катится и еще долго будет катиться. Господина Франклина, которого мы регулярно созерцаем на 100 долларов, купил. Ну, может быть, кто-то нерегулярно, но созерцаем. Хотя бы так. Да? И так далее. То есть весомость. весомость. Чем тяжелее сознание, тем больше оно информационно богато, чем больше у него возможностей. Это очень важно. Вот очень важно лидер, то, то сознание, которое смогло закинуться по огню выше всех эгрегориальных структур, способно набрать все. В этом мире мы живем в мире огня пока. Вот. И огонь здесь доминантен. доминантен. Те, кто вот на Натару учились, особенно на малых арканах всегда начинаем с огня, потому что он задает пространство всему. Все остальное уже вторично, уже проекция. Вот. Если мы перенесем эту схему на схему повыше и положим вот это качание маятника непосредственно схему с кругами, мы с вами увидим, как это действует. Чем сильнее качается маятник, тем в большей степени мы можем выйти из внутреннего круга, внутреннего естественно обычного обывательского человеческого бытия. Преодолеть грани жизни и смерти, это схлопнуть их в одно, где между жизнью и смертью разницы не будет. То есть она, это, все эти процессы станут настолько очевидны, что сознание естественным образом а, будет тяготеть к осознанию традиций, как комплекса знаний, которые руководят пространством, и свободы как а, необходимых нововведений, которые нужно, чтобы этот маятник никогда не затухал или еще выше к состоянию порядка и к состоянию хаоса, то есть к непосредственно энергиям этот мир творящим и к порядку информационным структурам, которые лежат в подложке абсолютно всех цивилизаций, которые здесь были, есть и будут, то есть это уже магическое состояние сознания, потому что вся магия находится на уровне внешнего круга. Если посмотреть на людей, то все они толпятся вот там, вот в центре внутреннего круга они даже к граням не приближаются, потому что что жизнь, что смерть вызывают у них панику невероятную. Любовь и ненависть вызывают панику невероятную. Они к этому стремятся, но дико боятся. Да? Но стоит только приблизиться к границе. Стоит только приблизиться к границе, во-первых, ты отрываешься от общего пространства, во-вторых, ты обязан произвести над собой нужную трансформацию, потому что в этом случае ты уже находишься один, во-вторых, ты либо возвращаешься в стадо, либо все-таки идешь дальше. Толкаться по границе на самом деле очень может мало кто. На этом на граничном уровне существуют колдуны, это вот их задача по большей части, да, находиться вот на, на этих границах. Но те, которые выходят за пределы внутреннего круга и попадают в круг второй, то есть у кого маятник раскачивается еще сильнее, занимают функции те, которые вы уже знаете, которые вы только что пережили. Это уровень эгрегориального поля, потому что все эгрегоры, в том числе и религии, находятся именно там. Ты еще их не понимаешь, но ты уже сравнялся с ними по силе, ты уже можешь управлять обстоятельствами, ты можешь управлять обстоятельствами. Если вы хорошо а, проработали весь предыдущий этап и а, хорошо осознали все, что происходит, на самом деле одной вашей мысли было достаточно, чтобы сформировались обстоятельства так, как есть. Но что поделать, если человек так скудно желает? Вы могли нажелать себе всего чего угодно в этот период времени и все бы исполнилось. Теперь знаете, теперь знаете. Только на этом уровне, на уровне креста стихий желания уже нет. Все, поезд ушел. На этом, по крайней мере пока, по крайней мере пока до следующего курса, когда вы еще раз войдете в уровень будхиального слоя. Там вы уже будете знать, к чему готовиться и, и, и, и с чем работать. Здесь идет надчеловеческий разум, надчеловеческое сознание. Набор бытийной массы происходит вдали от собственных желаний, потому что желания человеческие, как правило, порождены его телом, но не разумом. А здесь идет отрыв от тела, вернее, дрессировка тела, существовать так, как нужно вашему разуму, в тех объемах, формах, состоянию здоровья, с тем состоянием огня, разума и желаний для того, чтобы из креста стихии не выходить никогда. Это называется магическое состояние сознания, степень пустоты. Когда вы обдулились по кресту стихии, ваше сознание становится пустым. Информация там может течь без искажения. А это очень важно, чтобы информация текла без искажения. Тогда Магические системы, которых мы называем богами, в большей степени будут заинтересованы работать через вас, а не через кого-либо другого, потому что люди обычно все переврут.